Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня я хочу ответить на вопрос нашей подписчицы с канала YouTube. Ее зовут Татьяна, и у нее следующий вопрос: Татьяна, у нас пенсионерка, ну и понятно, у нас в России пенсии небольшие, и вопрос у нее следующий: сможет ли она покупать какое-то имущество на новых торгах активов госкорпораций, не имея стартового капитала, или это в принципе невозможно? Давайте разберемся. На самом деле все те ученики, которые к нам приходят на новые торги, делятся 50 на 50 на две аудитории. Первая – это те, у кого есть средства, и они на свои деньги покупают имущество на новых торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций. А вторая часть – это те, у кого нет стартового капитала для того, чтобы покупать это имущество на себя или для перепродажи. Вот, Татьяна, ваш второй случай, когда вы можете обучиться работе на активах госкорпорации и далее зарабатывать уже не имея собственных средств. Как это все происходит? Ну, самое главное, что вот эти новые торги как раз-таки отличаются более простой схемой, более быстрой, поэтому вы начнете зарабатывать легче, чем на других торгах. Второй момент, который важен, вам нужно обязательно качественно пройти обучение, понять всю схему работы. Мы предоставляем вам куратора и я лично свою помощь, поэтому уверена, что у вас все получится, от вас самое главное желание и время, которое вы сможете посвятить изучению этой схеме. После того, когда вы пройдете обучение, вы сможете находить то имущество, которое будет оплачивать ваш клиент, инвестор. В нашем обучении вторым блоком как раз таки идет обучение тому, как найти самостоятельно своего клиента, как это можно делать без профессиональных навыков продаж, как это делать легко и быстро, как покупать имущество, которое находится в другом регионе, как это делать удаленно. Мы предоставляем все шаблоны, все скрипты, шаблоны звонков, писем, вопросы нужно это все повторить и самое главное применять в практике. Поэтому Здесь можно зарабатывать, не имея стартового капитала, если у вас есть на это желание. Как итог, подведу. Первое, вам нужно качественно пройти обучение, чтобы вы действительно могли использовать эту схему и зарабатывать деньги. Второе, вам нужно будет применить ту схему, которую мы предлагаем по поиску клиентов. Она очень простая и быстро приносит результат. И не забывайте, что сейчас, пока мы предоставляем готовых клиентов и финансирование на покупку объектов, данная возможность пока ограничена, да, мы планируем ее вовсе отключить, работать только с теми, кто сейчас пока еще приходит, поэтому успевайте. Если у вас есть вопросы, пишите прямо под этим видео, мы обязательно вам поможем. Татьяна, я желаю вам успехов, желаю, чтобы у вас все получилось чтобы у вас ваша жизнь стала финансово стабильной и защищенная. Всем отличного настроения и всем пока!